На паузу. Нет, ну ты на паузу, да, Уключаешь. и начинаешь и оно как бы этот превращается в песок, и песок, так сказать, исчезает, допустим. Да, как там вот в терминах НЛП они что же этим занимаются, они они просто что делают? Первое, либо они его склеивают, да, то есть настолько быстро начинает его проигрывать, то есть получается, у тебя есть какой-то период, где ты прям чувствовал очень не этот самый uh -huh. эмоцию, которая тебе. Uh -huh. повернула тебе это крышу как сказать uh -huh. снесла да и они делают так чтобы вот это влияние вот этой штуки да ты ты его у тебя есть состояние когда тебе хорошо состояние когда тебе нехорошо и состояние опять когда все наладилось хорошо uh -huh. и они что делают они его схлопывают. то есть она как бы получается остается но при этом она выжимается в точку и ты ее как -бы, прилетаешь понимаешь то есть ты летишь на определенной скорости времена лента потому что жить очень быстро перевинает что он пять. а смысл -то в чем а В том, что у тебя, в твоем сознании, угу. у тебя получается, ты просматриваешь кино очень быстро, а есть участок, который ну очень быстро практически И? Правильно. У тебя, во-первых, непрерывность лента не меняется. А что это дает в итоге? Ну ты, а, влияние, эффект. Чтобы на тебя что-то воздействует, ты осознал воздействие, оно должно ну, инертность инерт, тебе задать. А получается, когда проходишь, оно, вот, оно как, знаешь, это как вот, петарда взорвалась. Угу. Ты хоп, что, и все, и забыл тут же. И по сути вот, не, а если глубина, тебя там из автомата целый час... Глубина, восприятие у всех разное. Кому-то достаточно секунды, а кому-то... вот ты все равно ускоряешься. Ну, ты просто, мне кажется, вот, вот эту картинку, и максимум, еще можно еще ускорить, и второе замыли белым светом. чтобы в этот момент ты испытывал какие-то супер радостные чувства, и подменить оно на другое. У но угу. мне кажется, все равно они в мозгу сидит, а ты не сможешь. Сам простой способ это ускорить то есть ты ужимаешь э, вот, те вещи, которые у тебя есть, и переходишь из одного состояния в очень быстро в другое. Uh -huh. вопрос в другом в осознанности. Вот, например, э, состояние, когда тебе что-то давят, вот, например, у тебя отсутствие денег, чего-то uh -huh. ты чувствуешь, себя тебя нет чему это. а вот те, э, вот как перейти с одного состояния, что да и хлестнем, что у меня денег нет, зато я там радуюсь природе и, и... То есть, заменить потребность. Вот это интересно, как вот это можно реализовать? Здесь реализация только одна. Ты должен подняться над этим. То есть ты должен подняться. В любом случае, ты должен посмотреть, как бы, с тонкого плана, посмотреть на любое. И это тебя как бы. Ну, когда я вот с людьми общаюсь, они мне говорят я понимаю но я не вот не понимаю Знаешь, вот, как вот ну, они спят потому что ты ему говоришь чтосон что осознает что это вот это больше никак не делать пока я им... конечно понимаю что мне это Да это бесполезно да. Они... Да, это бесполезно пока сверху а. пока сверху ему пинок не, не, дад, не дадут он у него не включится а. и ты его можешь обрабатывать ты ему можешь говорить рассказывать пояснять Пока ему там куратор-наставник высший, там аспект того, я не знаю, управляющий его не скажет, ну как бы нет, пока он не поймет, что этот субъект сейчас человек готов. Ну давай на примере, когда ты спрашивал про слова, на смысла, ты же в итоге почувствовал внутреннем, у тебя как бы понимание включилось. И ты у тебя и как бы ответ на твой вопрос получился в виде твоего просто внутреннего понимания, как это устроено, да? Не понял. Но помнишь, когда я погружался, ты задал вопрос, что такое, а, о, если да. какой нибудь энергетический смысл, я говорю, да. что не важно, какой ты будешь символ использовать, главное, какой смысл дашь. Потом я тебя погрузил, вытащил да. своего наставника, да. дай ему информацию, что да. ответ на твой вопрос. Да. И ты понял, что смысловая вот то, что смысл, это энергия. И вот та энергия, которая в этом символе содержится, там как-то ее не, ну, не обозначает. Да. Понимаешь? Вот Руна же есть у них вот надписи Руна такая, сякая, пятая, десятая. Ты поменяй порядок, у тебя получается алфавит начнется не с буквы, а а с буквы Я. Только Я будет иметь смысл А. Угу. И что? Я знаешь, что хотел сказать, что надо, давай тему, типа на какие мы будем говорить темы, подумаем сейчас. Вот, допустим, заводка, слова это тема номер один, допустим, да? Ну давай. Вот, потом, э... потом как? Сказать? Давай тогда. План, план наших, как сказать? План нашей нашей работы план, на, на, на что на неделю, на месяц. Ну там, допустим, на месяц. Ну, давай до конца января. Вот, ну, допустим, январь, да. вот в этом январе мы хотим а, проработать и... Да, потом таки посмотрим, ничего ни хера мы не сделали, да? Ну это тоже результат. А результата по тоже по результат. Да. А какой у результат? Его нет. Хороший ага. результат. Ага. Да. Ну давай, короче, скорректировать, заменить заводку, да? Заменить заводку. Ну да, скорректировать его заводку проработать и попробовать попробовать вот по большому счету наверху там вообще, по пору счет уже мы получением. там заводимся чем мы там заводимся я же про давай раз. знаешь чем мы спросим да. у наших наставников а можно ли без заводки просто на на этот на, на, на раз и ты там да можно конечно на раз ну как вопрос это? как тогда к этому прийти зачем Нет. тогда на вопрос кому это нужно и зачем это нужно понимаешь Потому что Аркадий Анатольевич, в принципе, на том обучении, которым я, допустим, был, он примерно по такой же схеме ну, заводил товарища там, одного. Ну ну как... И раз и все? Ну, нет, как бы, ну не раз, но там и серии, что быстро, это раз. А второе, как бы я свой -то тоже говорил, помню, что я как бы первый раз, когда я сам в само, как бы это вышел на площадку, у меня тоже было так, что меня просто вытащили и все, как бы. Вот. И я, как бы там особо, ну, как бы там что-то просто открылся, этот, как бы этот. Туннель открылся, нора это, на, это открылась, я по этой норе туда хер, херак, Нет, я ну, туда ты, даже... по прилетел, а ты где-то оказался, но там где ты оказался, что там информация стала лучше заходить или что, нахрена тогда тебе куда-то подниматься, если можно, чтобы к тебе туда сюда стало спускаться. Не понял, сейчас вот, вот, это, вот с этого момента попадал, ну вот а смотри, тебя погрузили, ты говоришь, ну. я куда-то улетел, прилетел, ну, так". хорошо, и там ты начал общение со своим высшим я. Ну, вопрос, зачем ну, подниматься да, на площадку? Зачем на площадку подниматься выше есть? Выше. портал канал сделал, мягко говоря, ну, рацию отдал туда, рацию сюда, и задаешь вопрос, и он тебе тут же ответит. И тебе не надо никуда погружать, ты вот мы и лежим. Вот, смотри, вот, Слушай, ты... на самом деле, давай так, вот мы на когда. Самом деле, погружаем... давай тут несколько есть вариантов: во-первых, когда у тебя информация, когда ты там, у тебя обрабатывающая твоя, как бы. Сфера, в которой ты здесь накапливаешь информацию, в которой у тебя матрица подключена, она как бы так не то, что отключена, она в пассивном положении. Когда ты выходишь там, твоя у тебя э, там астрал работает, да? Как бы астрал, как бы звездное тело, такое, так называемый астрал. Давай так звездный. нас спросим наших кураторов. Вот, смысл, а когда здесь Смысл здесь... работы на площадке. Вот смысл работы на площадке, что это дает. Ну, Спросим моего и твоего. То есть я погрузил. Они скажут, вы здесь, чтобы мы вам давали там потоки. Нет, информации? а почему на площадку? Можем ли мы, например, вот я тебя погрузил? Да, допустим, mm -hmm. ты mm -hmm. расслабился, mm -hmm. как называется, потяжелел, mm -hmm. перенесся Утанул. потоком не на площадку лифта, а в комнату. <свят> да это без разницы, можешь в эту комнату, в комнату. А, можешь комнату рядом с тобой этот самый, даже так, не сам куратор, а mm -hmm. его проекция на этот уровень. Uh -huh. Фантом куратора, который с тобой общается слушай, защищенному защищенной канал слушай, ну, и получается слушай, ты. Слушай, давай так, поскольку мы не знаем, ну, много чего. Нет, ну, допустим, я не исключаю, что, что так это и происходит, что они лично туда не приходят, приходят некие как бы их. Такой тоже mm -hmm. можно. Нет, ну почему тогда этот фантом на, надо на площадку какой-то подниматься, чтобы его вытащить? Ну, вот слушай, мы же вопрос, переместили том, защищенную комнату. Да. Мы же можем создать защищенную комнату на нашем уровне. Вопрос. Слушай, смотри, чтобы кто не говорил. По поводу, там, вы не вылетаете, вы не ходите, нет никаких площадок. Ощущение подъемов ну, у меня, во всяком случае, ощущение подъема было. Ощущение пересечения, скажем так, плотных слоев матрицы, да, вот этих вот тяжелых, вязких. У меня было, как бы, да, и как бы оно присутствует. Я могу разделить, где я, как бы, пока я еще прохожу вот по, -по каналу здесь еще, темно, сеть серии... когда я проблем... по у меня немножко да. по-другому. Вот знаешь, видишь, я начинаю больше как будто внутрь себя уходить. Да. И... А, ну, как, как, как во сне немножко получается. Я ну, немножко погружаюсь в сон, но я не чувствую, что я поднялся, там, лечу где-то, у меня такого нет. Но, ну, если, если тебе сейчас с... сказать, тебе скажут, значит ты не погружаешься в стран, значит, ты не выходишь на плачево. А, ну, тебе так могут сейчас заявить. Понимаешь? А у всех же разные. Конечно. Вот, я вот хотел бы сказать, А кто-то вы... может погружается, он вниз идет. На самом деле, просто в космосе нет понятия вверх-вниз. Правильно? Ну, я понимаю, Есть, как что... какие-то энергетические уровни там. Да, думаю, есть, думаю, что первый. Я ну. думаю, что да. Я думаю, что да. И как это визуализируется у каждого, это тоже... Поэтому, ну да, здесь как бы опять же вот вопрос к тому, что как бы, ну, как бы вводить догму, это как бы строить школу. Как бы, У нас нет задачи строить школу, вводить догму. Правильно? Нет, ну нам надо в рамках наших вопросов найти истину. Правильно? Ну или не истину, а набор истинных утверждений, которые и такое может быть верно, и такое. И работать можно и по такой схеме, по такой. Ну, блин, слишком, ты же понимаешь, говорить, что истина, это слишком... Ну, как другую, Истину, ту, который откроет нам. Ну, допустим, да. нам допустим. могут одну истину открыть, другим другую. Главное, чтобы результирующий ответ был. О -о -о. У всех одинаково. Ну да, надо смотреть просто по ощущениям. А чтобы ощущение, как бы, чтобы максимально набирать статистику, нужно что? Нужно создавать некоммерческий проект, как я тебе предлагал, и как бы, а? Ну и приглашать нам погружение, грубо говоря, всех, грубо говоря. Всех, да. ну давай сейчас охранять. Ну понятно, что, понимаешь. И тут мы начинаем что? Что там нету кон этого контекстного облака и этого ядра этого контекста, что может человек только подготовлен зачем он проходит школу потому что ему там в голову загружают эту блин, все эти слова все эти предложения еще до все... ментальное поля да ну как бы он не пугал словарь он закачивают да с информацией где человек понимает так вот есть там слои уровни сло, есть проценты вибрации есть вот это как бы есть, есть некая болванка есть деревянный некий такой подиум на который надо подняться слушай ну, давай так вот проще взять человека да yeah. Кто не знаком там с Чикральной этой теорией и Поэтому вот этот ключ, как бы, вот чтобы как попонять, э, что делать-то в комнату или на площадку, или куда, или там, блин, вообще на Марс сразу, блин. Но нам тогда надо несколько заводок сформировать. попробуй сначала самим сделать комнату и в нее пригласить нашего этого, как фантом нашего наставника. Да, Слушай, я... ну ты проходил же проходил уже обучение, потом подняться на уровень Это, этого, там, Орлов, там Ты, ты, ты же помнишь, там же есть комната, тренажер такой у него есть. Ты нет, в комнате, нет. помнишь, там лестница не лестница, кудесница. И ты оказываешься в комнате, помнишь? Ну а что толку? Ну а, а чего в этой комнате? Я вот ни хрена не понимаю смысл этой комнаты. Для чего она? А дарни говорят, для тренировки другие там кристал твоей души. она, как бы а она, она по ты, факту, для, для того, я... чтобы выявить, есть человек в а, даже ментальное ты... зрение, есть или нет. Помнишь, к самом начале заводки была какая-то штука. Ты заходишь, кристал твоей души, ты каждый раз можешь туда подняться и напитаться это от этого кристалла энергией. Ну да. Хорошо. И кристалл источник твоей энергии. Откуда она в самом кристалле? Он